Что ждет Львов в новом году по Юпитеру? Такое бывает раз в 12 лет, и это важно знать каждому. Ведь Юпитер символизирует наши возможности через приятный вектор. Где они у Львов в этот период? Самые большие возможности у Львов будут в сфере личностного развития, руководящих ролей, путешествий и духовного роста, так как Юпитер у них пойдет по девятому дому гороскопа, который в итоге будет как бы дважды связан с Юпитером. И Львам для реализации возможностей нужно дважды проверить свой Юпитер, который управляет у них пятым и восьмым домами гороскопа. Поэтому, львы, спросите себя, вы уже осознали свою индивидуальную силу? Начали проявлять свой творческий поток? Начали консультировать? Создали что-то авторское и уникальное, чего не было раньше в этой матрице? А еще спросите себя, вы научились верно выстраивать энергообмин с другими людьми? Научились ресурсно действовать на чужой территории? Если да, то вперед в личностное развитие, духовное становление. Смело занимайте руководящие должности, ведите людей вперед как лидер и проходите духовные инициации. В этом ваши самые большие возможности с 23 по майя 24 года. Если нет, то пора разбираться в этом всем. Я могу помочь через безоплатную мини-консультацию. Пишите лично. Кстати, вам очень важно верно изучать сакральную сторону жизни. А это эффективнее всего делать через верное изучение астрологии с личной обратной связью от учителя по вашему неповторимому гороскопу. И я именно так и обучаю, поэтому особенно жду всех львов. И делитесь этим видео с друзьями, чтобы никто не проспал свои возможности в новом году по Юпитеру. До встречи в следующем видео про Дев.